Сегодня мы с вами должны разобрать очень интересный вопрос, который чаще задают, наверное, специалисты, чем наши пациенты. Что происходит с пациентом после года пользования базальными имплантатами, базальной системой? Я хотел бы рассказать и раскрыть этот вопрос, имея вот свой богатый опыт базальной имплантации. В 2022 году это будет уже 10 лет моего использования данной системы. И хочу рассказать о том, что через год наши пациенты проходят Пятый контрольный осмотр после имплантации. То есть, к чему я это говорю? Каждый пациент имеет обязательный график контрольных осмотров в нашем центре. Ни один из наших пациентов не пропадает, не бегает по каким-то клиникам, не ищет какого-то дополнительного лечения, потому что все, что ему нужно, все находится конкретно в нашем центре. Как проходит постоперационное наблюдение в нашем центре? У нас после операции каждый пациент имеет график контрольных осмотров. Это контрольный осмотр через две недели после операции, через месяц, через три месяца, через шесть месяцев и через год. Далее, если пациента уже ничего не беспокоит, ничего не хочется корректировать, самый э, правильный формат контрольных осмотров в течение каждого года после прохождение пятилетнего периода. То есть каждый год пациент приходит один раз в наш центр. Для чего? Провести профессиональную гигиену, пообщаться с доктором, посмотреть конструкции, все ли с ними в порядке. Скажем так, автомобили даже чаще проходят техническое обслуживание, чем наши зубы. Если говорить о том, как выглядят эти мосты через год или через пять лет, я хочу с уверенностью заверить вас, что через год, так и через пять лет эти мосты идеально чистые, нет никаких запахов, Потому что система полностью полированная, имплантаты полированные и правильно сделанный мост, он может быть абсолютно гигиеничным и правильным в эксплуатации. Что это обеспечивает? Кто это дает? Кто дает такую возможность? В нашем центре есть своя зуботехническая лаборатория техники, которые обучаются за рубежом, проходит регулярное обучение. И если мост сделан правильно, то, конечно же, ни застревания пищи, ни каких-то неприятных запахов, каких-то сопутствующих дискомфортов у пациента не будет. Безусловно, есть некие коррекции по прикусу, по смыканию на период адаптации, но пациент получает систему, которая самоочищается, за которой можно ухаживать с серегатором, зубной щеткой, не прибегая к каким-то дополнительным методам. Более того, имея гарантийное обслуживание, пациенты могут приходить к нам и даже обязаны приходить к нам и это происходит так в нашем центре наш центр работает достаточно долго наша лицензия существует с 2003 года и конечно же не весь этот период мы занимались базальной имплантацией базальная имплантация у нас практикуется с 2012 года но имея тот объем работы который у нас проходит в течение года, это порядка 250-300 чулистей в год восстановления. Все наши пациенты проходят контрольные осмотры, все наши пациенты находятся на контроле, и никто из пациентов нигде не теряется и не испытывает дискомфорт в обслуживании. Что касается зарубежных пациентов, которые находятся за рубежом не в России, в частности в условиях пандемии. У нас в Европе есть несколько центров, которые работает по нашему сотрудничеству. То есть, у нас есть центры в Швейцарии, в Германии, в Черногории, в Болгарии и так далее. И пациент может написать нам, находясь за рубежом, что у него есть определенная какая-то проблема или вопрос, или какая-то коррекция, и он не может приехать к нам. В таком случае мы находим клинику, которая самая ближайшая к нему в какой-либо стране, там, где ему нужна помощь, и пациент приходит туда. Поэтому... Случаи, когда описывают нам наши подписчики, что кто-то из пациентов ходил по клиникам, не мог найти помощь и так далее, это относится к тем случаям, когда базальная имплантация выполнена не в профильном центре, люди не умели ее делать, не хотели ее делать и не хотели нести ответственность за эту работу. То есть чаще всего такие клиники действительно либо закрываются, либо переезжают, пропадают. Это говорит о том, что очень важно работать в профессиональном учреждении, проводить лечение, проходить лечение, которое имеет большую историю больших специалистов, важных достаточно таких участников процесса, как количество зубных техников, количество врачей-ортопедов, хирургов, специализирующихся на данной системе. Тогда пациент будет в безопасности. Если можно лирическое отступление небольшое, примерно происходит так, если пациент покупает, если человек покупает какой-то дорогой автомобиль в регионе, порой он сталкивается с тем, что он не может его обслуживать в регионе, потому что там нет дилерского центра. То есть негде проходить ТО, негде масло заменить. И этот Автомобиль может поломаться в течение года без правильного профессионального обслуживания. То же самое с базальными имплантатами. Это высокотехническая, высокоструктуризированная система, которая требует очень тщательного исполнения, выполнения и далее контроля. То есть мы должны регулярно наблюдать за пациентом, смотреть за течением его клинической ситуации. И тогда на многие годы данная система подарит пациенту здоровье и счастливую жизнь.